Добрый день. Специально приехал вот осенью ноябрь месяц. Когда здесь очень мало народу. Это бульвар героев Отечества. Вот, но все равно вот видите, человек у меня проехал. Тут есть люди. Вот сейчас мужчина до этого прошел. Сейчас вот так повернусь, покажу. А вот он, мужчина гуляет. Вот конечная здесь автобусов, вот конечный видите, рядом, и 53 недавно прошел. То есть, в принципе, здесь вот, несмотря на то, что, скажем, середины дня, совсем пусто нету. То есть, надо будет как-нибудь еще сделать вечернюю съемку, посмотреть, как это будет все красиво выглядеть. Потому что, не понимаете, конечно, еще люди на работе. И это не летний день, как у меня были съемки. Было видно, когда здесь вовсю играли дети. Люди в отпуске были. Сейчас все-таки уже работают люди. Вот. Давайте посмотрим сегодня еще раз, как выглядит бульвар героев Отечества. Смотрите, чистенько все равно, как бы там не было. Скамеечки. Вот такие рядом красивые дома. Фирма Кронверк. Кстати, мы являемся партнерами этой фирмы. Если у вас есть желание купить квартиру в таких вот домах, там очень большие квартиры по очень доступным кстати, ценам и что-то можно взять в ипотеку, то обращайтесь, мы, мы их партнеры. Платят нам строители, вы нам платить не будете, разницы никакой не будет, а мы вам подскажем разные небольшие хитрости, которые вам пригодятся из опыта. Их бывает много разных. Так, возвращаемся к бульвару, смотрите, здесь были лето, вот, цветы, сейчас все перекопано, вот эти столики, где можно купиться от дождя, от снега, поиграть в шахматы, вот летом я здесь делал репортаж, показывал все это, вот смотрите, Еще вот скамеечка, в принципе все красиво, единственное, что нет, конечно, вот как впереди, вон сейчас вижу фонтан закрытый, к сожалению, это не лето, возможности увидеть сейчас фонтан нету вот летняя съемка у меня есть если что-то на канале посмотрите героев отечества я там делал вот надо будет к этим кстати... не все видео летние вывесил но очень красиво здесь вот, вот смотрите здесь даже эти вот в домах вот еще может видно было хорошо вот поворачиваюсь здесь вон детская площадка Сейчас немножечко поверну, поближе подойду, чтобы было видно. Попробую приблизить. Я так надеюсь, теперь видно его вот детская площадка. То есть все рядом. То есть не только на Бульваре Отечества, детской площадке, спортплощадке, но ну и вот здесь рядом. То есть очень удобно все тоже построено и вот здесь, кстати, они говорили, общался, что у них планируется во дворе вот там построить школу и все, там место есть, в принципе, как бы напрашивается. вот здесь такие вот ступенечки красивые. а вот, кстати, вот такое вот слево сооружение типа небольших трибун, я что-то летом не видел, вот, наверное, привезли где-то уже позже, я здесь не помню был. В августе, наверное, позже появился, потому что я не видел вот этого. Здесь можно видеть несколько телок, сесть, посидеть. Очень удобно посмотреть вот этот фонтан. Это был симки, я делаю его, вот, очень удобно. Вот. Длина вот этого бульвара, 1 -1 Я смотрю по Яндекс Карте, то есть вот впереди храм, который мы видим. Это только часть бульвара, за ним еще продолжение приличное. То есть очень здорово. Вот здесь, наверное, оставили специально, в зиму вот, цветы не посадили. Вот, конечно, интересно будет вечером снять, как вот это будет выглядеть фонарики. Вот так вот, видите, еще не, еще не, но, найти, можно, не только в начале, но вот видите, пожалуйста промежуточные такие заходы, И, чтобы можно было зайти, уйти. Саратове, получается, две таких зоны всего. бульвар Героев Отечества и проспект Кирилл с улицы Волжской. Что-то отдаленно напоминает, может, Рахов это. Но Рахов, конечно, не сравнится близко с этим. Но, вот это спортпрощадка. Летом здесь было очень много народу. во-первых, прохладно, и во-вторых, день. Я как-нибудь специально вечером сниму съемку, попробую, если удастся вырваться здесь посмотрю как люди здесь находятся недели или нет но вот когда не обещают потому что тоже вырваться сюда не всегда получается я нахожусь в центре сам вот детская площадка сейчас вот потихонечку иду приближаюсь вот к аллее. Николей, извиняюсь, а к следующему фонтану. Вот он далеке, там пеленький Будет думаю, интересно посмотреть его. Здесь видите еще вот много места под магазины. Постепенно, сами понимаете, это все будет все заполнено. Сейчас они в большинстве в своем пустые и, как обычно, появляется потребность у людей в магазинах, появляются магазины. Самое главное возможность для этого есть. Самое главное, это не какой-то унылый район, где приходишь. Все уныло. А тут шикарный место для прогулок. Вот просто вышел прогулялся. Вот здесь очень нравится. Очень приятно так погуляться. Летом как снимал, было столько народу. Вот сейчас идешь, спокойно снимаешь. чувак человек, он впереди идет, то есть совсем не пустой, Если кто-то купит квартиру в седьмом микрорайоне, вот он внизу, Кроновские дома. Да, конечно, немножечко проблем дойти. Пока, пока я не вижу, но потом есть. Вот это а вот Справа идет 53-й автобус. минут на 5-7 назад другой шел вот опять ну, сложно сказать на часы не гляжу это ориентируется на свои ощущения но достаточно часто автобус ходит люди спокойно сели уезжают то есть видите здесь транспорт есть место погулять есть, то есть даже при желании можно приехать из других районов сюда здесь погуляться Потому что на самом деле место очень хорошее здесь еще будет дворец спорта вот не готов сказать как они его конкретно сделают Он пока еще строится немножко затягивает Ну, знаете мы всегда хотим чтобы нам сделали это очень быстро не всегда все быстро получается немножко затягивается бывает на лишний год другой задерживается но сами понимаете будет Вот какие красивые дома тоже. Видите, они разные цвета. Те вот более светлые, желтые. Вот этот немножко более такой, как же, блеклый. Вот, знаете, тоже по-своему очень интересный. Скажем, не хуже, просто он другой. Вот он, кстати, люди вон идут мало, но я бы сейчас вторник соответственно все на работе поэтому то что здесь никого нет ничего удивительного мне вот удалось вырваться чтобы показать вам даже особо интересно что никто ничего не мешает солнца нету потому что летом когда я делал съемки было очень неудобно солнце слепило и получилось даже так что солнечный, а солнце слепит, и на видео даже где-то такой, ну, темные очень были кадры, а сейчас на самом деле пасмурный такой денек, и вот отражает как есть. Вот еще одна спортплощадка. Вон автобус пошел, это уже до 3-й идет, номер не помню его. Конечно, я показываю в начале видео. Вот приближаемся к центральному фонтану. Здесь, три фонтана. Два с этой стороны, один за церковью. Кстати, в этом отношении проспект Гира, если брать у них первый фонтан, ну, цирка начинается, второй фонтан у нас, получается, не липкий. памятник, где сельхоз университет наш. И третий, когда по Волжке спустимся, это ниже Чернышевского, там каскад фонтанов. То есть отдаленно что-то между собой похоже. Здесь. здесь, конечно, немножко поменьше, чем проспект Киру, но опять же проспект Киру как состоит из проспекта Волжской, а здесь это единое целое. Поэтому по-своему у каждого есть свои плюсы. Вот он, фонтан закрытый, сами понимаете, потому что вода все-таки да, спущена, должно все это закрыть, чтобы потом не разорвалось. летней съемки, это есть у меня на канале. С музыкой даже все было. -то. А вон, кстати, детская площадка. Школьники что-то лазят не совсем пусто, то есть чуть-чуть там людей есть. Сейчас зайдем до церкви. Я думаю, это интересно будет глянуть. Как церковь. Летом я так быстро не прошел, летом постоянно что-то телекало бы. А сейчас Вот, видите, сколько красивых разных домов. Там дальше будет еще красивый красный дом. Вон магнит. Супермаркет справа. Огромный. Здесь, в принципе, постепенно все это застраивается. Получается такой уютный спальный район пешеходной зоной. Вот церковь. Здесь, знаете, это не похоже, как, знаете, бывают такие заводские окраины, с одной стороны, выхлопные трубы, промзона, такие унылые, убогие дома. Так, я немножко зашел на территорию церкви. Да, сейчас пройду. К сожалению, не сориентировался, что значит не часто бывает. Смотрите, сколько я уже прошел. Видите, откуда я пришел? Он, как говорил, впереди, справа, красивый Красный Дом. Его, правда, давно построили уже. Не знаю, слышно вам или нет на видео, что свадь забивает он справа вдали. Сейчас пройдем последнюю часть бульвара, чтобы было хорошо видно, Там, кстати, будет два памятника слева и справа. Сейчас я их тоже покажу. То, что вы сейчас столкнулись с уникальной такой видеозаписью, где я прошел, пока не было особо людей, и показал, как выглядит бульвар Отечества. Вот смотрите, какие здесь огадки, кстати. Вот они с этой стороны. Это, в принципе, такие хорошие. Кстати, свай забивает аж сразу две машины. Ну ничего, скоро счет здесь какие-то дома будут скорость здесь будут жить люди и все это будет возможность гулять хотя не знаю, это они под дом забивают все-таки свои или нет рядом просто магазины время покажет Но помню под магазины обычно свои все-таки не бьют вот еще одна улица здесь пересекает не помню ее название честно на вид ведь... такие широкие улицы Вот здесь проход уже вниз есть. Да этот проход не был. Здесь вот можно пройти. То есть в магазин попасть можно спокойно. Вот два памятника, о которых я говорил. Давайте сейчас посмотрим их. Насколько я помню, памятники связаны с названием бульвара. С героями нашими. с правой стороны сейчас попробую так чтобы было видно специально провел так чтобы было видно чтобы могли почитать вот смотрите скомарохов николай михайлович Это Талахлихин Виктор Васильевич. Люди, которыми мы можем гордиться. Вот видите, это был первый ночной таран в истории. Этот человек получил Герой Советского Союза. С другой стороны, два еще Героя Советского Союза. Вот это люди, которыми мы можем гордиться. Вот смотрите дальше. Очень фонтан будет интересный. Когда пойдем поближе, он сделан в виде сердечка. Тоже интересно. Вот здесь уже появилось больше людей. Ну, наверное, может быть, дело ближе уже к обеду, и люди стали больше появляться. я-то специально приехал пораньше. Чтобы здесь было свободнее. Чтобы показать вам красоту всю. Видите, много деревьев посажено. но Бульвар молодой. Я не помню, его в только столь году, по-моему, открыли или за Вот честно, не помню. Поэтому еще пройдет какое-то время, здесь разрастутся деревья будет совсем другое. Смотрите, вот детская площадка. Он там дети кататься могут. Я так подозреваю, что это для наших всех скейтбордов кто там самокаты сейчас катаются, прыгают, из возможность только небольшие, потому что именно на набережные вид там очень большие, а здесь поменьше все-таки. Вот, дом какой будет красивый тоже, смотрите. И вот здесь не убраны цветы, не перекопаны рядом все цветло, конечно, было очень красиво. Мы подходим к фонтану в виде сердца вот смотрите, как он сделан. Тоже его закрыли. А вот само сердце осталось. И вот мы с вами все посмотрели. Все очень красиво. Если кому-то хочется смотреть летние съемки, ну, не плените. Найдите у меня на канале. Летние съемки тоже красиво было. Итак, с вами был Дмитрий Иванов. Для вас сделал специальный репортаж. Этот специально показал как в разное время года выглядит бульвар Героев Отечества, чтобы все было интересно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, буду вам за это благодарен, задавайте вопросы под видео, если нужны. Всего хорошего, до свидания.